АПЛОДИСМЕНТЫ на категории, на Пу! Все, все, уводи сама. Могла сама. Молодец. Молодец. Тебя все. Внимательно. Работаем. Не бросайся. Ближе. Ну ближе дальше надо было. Еще ближе. Настя. Поворачивайся. Удачи, удачи, удачи, удачи, удачи, удачи, удачи, Молодец! Контроль! Хорош! Адреса! Хорош! Желтая карточка. <соспит> <В> Фахилу. <соспит> Какие могут быть сомнения? Команда здесь, или команда не Ни Молодец! Молодец! Ниже! Семерка! Ниже! Настя, ниже! Добегай! Стоп! стоп, стоп! Прям по бровке бросай! Добегай, Катя! Ломай шаг! не кинет опять! Стой! Стой! Стой, Алина! Не нужно бить, нужно просто добежать в верхнюю четверть. И, если что, в пустые ворота, если они будут приходить высоко. Не нужно там парашюты пускать. Скатись! Молодец, скатись! Берни, беру, не! Берни, поверни, да ей не в спор хотя бы! Ближе, блин! Берни, бери! Молодец! Берни, бери! Молодец, Настя! Страхуй! Даже страхуй! Разворот! Команда женит, девочки! Вниматель! Не, Не трогай! Стой! Иди вниз! Добегай! Блин! беги! Кросай Алине вперед! Укрывай корпусом! Забивай! Красавица! <свист> <свист> <свист> <свист> <плодина> Шаг! Не бросаться! Подбирай! Молодец! Можно было! Поворачивайся, бей! Молодец! Настя, в сектор, да убегите, есть! Подбор. Ближе! Поджигай! Поджигай! Поджигай! Настя, один и три. Один и три. Отставим время.